Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. С вами Веном, и мы продолжаем кампанию StarCraft 2 Remastered Brood War. Второй эпизод у нас, ну, точнее вторая глава четвертого эпизода за дюну Дюны Шакураса. База протасов на Шакурасе. Энтаро Наши уцелевшие братья успешно прошли через врата. Однако в суматохе отступления мы потеряли связь с Рейнором и Фениксом. Боюсь, зерги одолели их. Не отчаивайся, Артанис. Увечья ничуть не сломили боевой дух Феникса. А тиран Рейнор уже не раз проявлял выдающуюся изворотливость. Думаю, они все же сумели перебраться сюда. А пока мы ждем от них вестей... Нам надлежит разведать окрестности и выбрать подходящее место для обустройства постоянной базы. Как только она будет готова, мы сможем приступить к поискам темных тамплиеров. Ну, в общем-то, задание весьма простое, я бы сказал, да, потому что ну, ничего особенного здесь нам не требуется. По крайней мере, по задачам, я не знаю, я не играл на миссию, интересно даже узнать, что там будет. Так, ну что, мы видим просто наши войска и 4. 4 рабочих. Интересно, что же нам делать с ними? Четыре зонда. Так, пока что мы не можем ничего найти. Исследуем дальше территорию. Опа. Похоже, они захватили врата на аюре. Я Но это пик. плохие новости. Это Я очень нехорошие новости. Я так, ну что, видим неплохое место для базы. Давайте-ка установим здесь Нексус. Плюс можно обустроить еще дополнительно ассимилятор. И также, конечно, не забываем про пило. В принципе, все, что нужно нам, мы сейчас здесь поставим. И так, можно, в принципе, разведать пока территорию? Я служу хасу. Я следую за По славу так. Симилятор появился уже. Я служу Хасу. Ну что, пока мы никого не видим. Однако, как было сказано, здесь есть зерги. Вопрос в том, где они именно. Пока мы еще это не знаем. Так, Нексус уже вот-вот будет поставлен. Наши войска пока никого не видят. До сих пор мы уже дошли до какого-то мостика. Я думаю, что за мостик пока не стоит переходить. Наверняка там уже будут враги. Причем, я думаю, там не просто будет два зерглинга. А там будет наверняка даже уже и гидролизки и даже, может быть, что-то покрупнее. Подождем постройки Нексуса. И, наконец-таки, добыча кристаллов. <кхех> Опа! Опаньки! Так, вовремя. Вовремя ребятишки пришли нам на помощь. Я не ожидал такого. Лет. Но что за странные гости последовали за тобой? И почему у них такой дурной нрав? И я рад тебя видеть, брат. Эти существа зовутся зергами. Увы, они не питают уважение к святости жизни. Когда мы закрепимся здесь, я соберу совет и расскажу все, что знаю о них. Уверен Матриарх с интересом выслушает тебя, так, это очень, Вы конечно, все интересное от и Они Так, а что будет, если мы их здесь не уничтожим? Очень интересный вопрос Нужно построить больше пилонов Так, надо больше пилонов, но пилоны строятся пока что Минерал. отлично. Жал, у нас есть дополнительный пилон, у нас есть дополнительный рабочий и еще один рабочий сейчас появится. все начинается у нас полноценная добыча этой базы. это хорошо. Недостаточный минерал. Недостаточный минерал. так, ну ребят, давайте тогда идите вперед пока. Причем да. знаете, как сделаем? Отправим одного Темного Тамплиера на разведку. Да, так, Здесь так. у нас уже вражеская база. Надзирать или нету? Отлично. Да. Так. Хорошо. Подозрение у меня, что тут все-таки где-то надзиратель сейчас будет. Ну, пока давайте ладно ломаем плетку еще одну. Так, давайте, давайте еще больше. Ставьте мне еще врата. Можно, да? Хотя, почему? Можно. Недостаточно минералов. Давайте добывать. Так, кто там? Какие-то зерляни, да, по-моему? Ага, тут у них За уже а видимые Там уже так просто не получится пройти Давайте ставим еще Иди пока добывай Вы разведуете дальше территорию все еще Ой-ой-ой-ой, какая, да какая подстава. Хорошо. Это что такое вылезло тут? Так, там два, значит, врага у нас. Ну, то есть я имею в виду, что два зерга, оранжевый и фиолетовый. Надо будет их атаковать, но перед этим мне нужно сначала получить достаточно ресурсов. Для покупки нормально Конечно же. Так, ставим давайте-ка киперметическое ядро. Так, мы уже можем, по-моему, даже все войска вызвать да, которые только возможно Вообще прекрасно тогда получается. М -м, я вот думаю, может быть вернуться вообще к базе. Давайте-ка возвращаемся вообще к базе то всякое может быть. Может быть, они сейчас даже нападут, эти зерги. Эти так называемые зерги. Так, еще пилон хочу поставить. Так, в кого пойдем? Давайте-ка попробуем в авианосце. Но, правда, по-моему, нельзя, потому что здание, которое продолжение, да? Его просто нету. ЦТ Даля по-любому устанавливаем. Плюс еще не помешало бы Звездные врата. Может быть даже хотя бы разведчиков получится. Не. Нанять. Построить. Или точнее быть вызвать. Потому что я же не строю их. Я вызываю войска. Верно. Так. Ну давайте пока что воздушным войскам улучшение делаем, плюс еще хотелось бы наземные. Ну, правда, смысл тогда гриды да, делать на наземные войска, если у меня наземных войск почти не будет, как я планирую пока. Вот на ножки зилы там это, конечно, нужно. Ножки зилы там это очень полезная вещь. Так, а слушайте, что у нас есть? Нет, к сожалению, нет у нас... Опа-опа-опа-опа, да будет так. но Это, конечно, еще ерунда. Что у нас дальше ожидает? Надо, надо, надо быстрее разведчика вызывать. Плюс не одного разведчика, а несколько. Конечно. Несколько разведчиков нам нужно. Плюс ножки с нам мы тоже, наверное, сделаем разведчики очень много жрут без пены. Не знаю даже. Завод робототехники. Завод робототехники нам дает, по-моему, только обсервера и челнок, если не ошибаюсь. Это а уже забыл сам, блин. Он так, вроде, давно играл, но уже, блин, забывается все равно. Давайте-ка еще разведчика. <звук> ну, в принципе, нормально. Мы добываем кристаллов, минералов. Нам сейчас нужна защита для наших воздушных войск. Ну, точнее, вообще гриды для воздушных войск. Я все-таки собираюсь именно ими атаковать. Да, слушайте, я же совсем забыл про пилоны. Я забыл про пилоны. Ставим пилончики. По всему периметру. Ой, нет, подождите, когда это для драгунов? Лучше Так, Еще. Тут только всего один грилит есть, и все. Так, понятно. Значит, нанимаем сейчас как можно больше разведчиков. Плюс можно щиты попробовать сделать, Черепов, да? Но... Нет, ресурсов не хватит. Да я думаю, да. это не сильно сейчас важно. Батареи щитов надо поставить. Минерал. Ставьте батареи щитов. Хотя тут, по-моему, защита всего лишь навсего один или два уровня, я так думаю. Так. Так, так, так. Но ножки там надо все равно делать. Потому что видите, какая фигня у меня всего... Навсего... Ну, очень мало довольно потребляет. Разведчик, минералов. Прямо, чтобы закрыть этот... Ну, хотя пробел все равно небольшой, Смысла да. Смысл, наверное, нету. Совершена. То есть, чтобы все ресурсы использовать, прямо, взять и еще дополнительно нанимать зилотов, ну, это, наверное, будет неправильно. Давайте отменим. Строительство. Уже, в принципе, такая есть более-менее флотилия. Давайте-ка ею по... полетим вперед. Ожидаю. Плюс можно еще поставить дополнительный пилончик. Так, что тут у нас по войскам? В принципе, немного войск. Как вы видите. Сами прекрасно. Войск у них немного. Так что можно дальше атаковать разведчиками. Тут сейчас еще улучшение появилось. Уже появилось. Прекрасно давайте присоединяем еще дополнительных разведчиков. Так, хорош. Портал мы освободили от вражеских войск. Летим дальше. Давайте атакуйте. Тут еще, я смотрю, есть минералы. Можно занять еще одну базу, но правда, по-моему, это уже будет излишне. У меня уже и так очень много войск. Да, видим, там даже гидролизки стоят. Тут причем только одни минералы. Нет, на минералы я как-то, знаете, ли, не падок. Потому что они мне сейчас вообще не нужны, мне бы лучше без спинчика дополнительно Подки... подкинули бы. А спинчика маловато. Опа, опа опа опа Там было столько много войск. Давайте-ка за ними летим. Ой, тут там прям их сильно много, я смотрю. Ну, правда, да. Они толком даже не атаковали. Начинается какой-то затуп, в общем. Ну и все. В общем-то, готовы. Еще два. Добавляем эту флотилию. Она уже такая мощная? Не знаю, шансов просто у противника Ура. уже нет, в принципе. Так, даже добавляем. И летим вперед. Тут есть разве что одна спорка, вот она меня беспокоит немного. Спорка очень много снимает, она даже он пробила. Четыре даже немножко повредила. Наш звездолет. Нужно больше Нужно больше так, ну давайте, добивайте их там все. Тут еще одна база. Ну, я не знаю, просто уже шансов не так много. В принципе, можно было бы на этом ДГ уже написать врагу. Опа, подлетает здесь у них мута еще. С уже повеселее. Так, давайте атакуйте. Да -мо. Так, у нас еще у меня сняли немножко. Отлетаем. Отлетаем. Отходим. Добили последний еще там на лол хитпоинтах был. Ладно, жаль. Но мы можем в принципе вторую базу занять. Наверно так лучше и сделать сейчас, потому что видим какая проблема у меня все-таки мало войск. Мы медленно добываются ресурсы, а у них там базами видим хорошо укреплены, все-таки есть. Так что можно было бы ее занять сейчас туда базу, которую мы тут уже разломали, Ну, как сказать, базу. Просто закрепленный участок. Их не захватить. Так, здесь войсками встать. Вот они уже, кстати, пошли в атаку. Нет, это, наверное, просто там гидролист решил отомстить за своих. Угу. Нужно больше виспена Так, больше виспина надо им, да? Ставим весь пенчик. Ставим еще здесь давайте капилончик, Еще один пилончик. Так, Нексус, давай-ка нам дополнительные зонды. Так, значит на четверку чеку забиндим Nexus. Готовы. Так, здесь однако все равно нападение происходит у нас. Пиновый гейзер уже даже иссяк, смотрите-ка. Так что по-любому нам нужна эта база сейчас. Прилетает у нас. Собираем войска. Опа, щиты можно еще дальше развивать, оказывается. Классно. Давайте добывайте ресурсы. Можно сейчас будет даже еще одни дополнительные врата поставить. Я так думаю. Я, наверное, правильно думаю. <laughs> я так думаю. Слушайте, а нафига я столько нанимаю рабочих? Да? Смотрите, какая хрень. У меня уже там просто... Все равно все добыто. Тут, например, уже истощено. Уже практически в ноль просто добывают. Давайте сюда просто подводим рабочих С тех С тех ресурсов и добывать здесь Так, нет, наверное, все нормально так будет добываться Не надо там дополнительных каких-то этих телодвижений Так, ну сюда поставьте Нужно больше Нужно больше А, слушайте, да Значит, там это я хотел поставить э, дополнительное улучшение щитов. все устанавливаем. все пошло дело. Кстати, зря, я, наверное, да, не надо здесь никакие дополнительные ворота ставить, потому что у меня просто все равно тут иссяк уже весь пен, уже добычи как таковой дополнительной нет у меня, Двойной, так как я хотел изначально Нужно сделать. Без Нужно без так что оставим все как есть. Нужно больше вот минералов у меня теперь добывается больше, но, правда, это тоже временно. Можно было бы все равно поставить вторые казармы. Здесь начинать зилутов. Ножки зелкан-то я сделал, нет, я не делал ножки зелкан. Нужно этим заняться сейчас будет. Но у нас уже игра затягивается, конечно. Так, поставим здесь пилон. На связи. Будет поставим пилон, и я хотел поставить батарею дополнительно. Развитие наполненно закончено. Сейчас как только разовьется, мы сразу пойдем в атаку. Чтобы щиты были полные. Нет, слушайте, да, тут уберем. Давайте -ка канушки мы все-таки сделаем. Отлично, все пока хорошо. Ножки зила там уже скоро закончатся, появится. Так. У этого надо подзарядить. Ага. Ну и все, давайте-ка летим в атаку. Летим в атаку, все. давайте давайте, выносите их. Хороший раз не добил, надо сейчас добить. Отлично. Отходим. Улучшение Улучшение Я следую зову чести. Так, вообще, отходите. Служу к хасу. На свете будет войска вступили в бой. Так, давайте нападаем. Нападаем. Огонь, огонь, огонь. Уничтожайте их все. Отлично. Уничтожайте хайф. Огонь, огонь. Всех убить. чертовой зерги. В принципе, это было несложно, скажем прямо. Это было практически изи. Просто антиаэру у него фиговый, поэтому он не смог нормально сопротивляться. Просто фиговый антиаэру у него. Земля у него нормально была раскачана, а вот антиаэру у него был так сильный. Так, что-то тут я смотрю... Да, что-то мне это не нравится. Совершенно. Все, хорошо. Ну, тут уже можно нападать даже всеми войсками абсолютно. Все-таки добьет? Нет, не добил. Прекрасно. Вообще все, по-моему, у меня остались целыми, которые я вызывал. Самолеты. Так что все вообще просто превосходно закончилось для моих войск. На Ваш отряд не сможет вечно сдерживать полчища зергов. А когда врата закроются, спасти вас будет уже некому. Ну, что тут скажешь? Придется поботеть. Я останусь с Рейнером, Вершитель. Защищать Айур мой священный долг. Что ж, прощайте, доблестные воины. Мы пришлем вам на помощь всех, кого сможем. Спасибо. Держитесь там без нас, ладно? И пожелайте нам удачи. Удачки, Рейнер. Это победа. Ну что ж, на этом я буду с вами прощаться. Зрители и подписчики моего канала, Мы победили. Задания, я так думаю, скорее всего, даже как больше обучающие, а не серьезные, потому что, ну... За такое время я обычно в первой части последней миссии не проходил, там это было уже такие затяжные задания, а тут это довольно быстро произошло, и враг был уничтожен просто молниеносно. С вами Веном, не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Всем пока, удачи!